Приветствую! Сегодня я хочу э, снять одно видео, э, но перед тем, как снять это видео, я расскажу немножко, э, почему я это снимаю. В древности мир стоял над каменным углем. Э, над каменным углем происходили лесные пожары. После этого оставались древесные угли. Когда падала молния, энергия распространялась над поверхностью каменного угля через древесные угли. При этом происходили электрические замыкания древесного угля. И когда дождевая вода соединяется с древесными углями, при замыкании создает Анион бикарбоната, то есть, создается новая почва, и создается катион водорода. Катион водорода и анион гидрокарбоната служат растениям и грибам, топливом. Ну, то есть, удобрением, да, питанием. А для человека, для, для животных этот водород является как бы антиоксидантом анион гидрокарбоната э, очищает от тяжелых металлов а катион водорода от свободных радикалов вот эти молекулы молекулы например катиона водорода проникает к человеку из-за того что статическая энергия выходит от волос человека э, плюсовая энергия выходит Плюсовая энергия молнии от атмосферы тянет отрицательные электроны. Эти отрицательные электроны через ноги втягивает от земли катионы водорода. Таким образом, человек набирает себе много катиона водорода, и это защищает его от свободных радикалов. Свободные радикалы разрушают ДНК. При разрушении ДНК происходит мутация. Из-за мутации иммунитет разрушает клетки человека. Таким образом, жизнь человека достигает возраста 70-80 лет. И чтобы этого не было, нам нужны постоянные антиоксиданты, то есть водороды. С помощью этой технологии, технологии Бога, мы можем копируя эти технологии, совмещать с нашими аппаратами для оздоровления. И таким образом мы можем жить очень долго или даже бесконечно. Вот. Даже если мы будем жить тысячи лет, это уже очень хорошо. Но энергия, которая выходит от волос, она стимулирует кровь, превышая ее стволовую клетку, таким образом воссоздавая нас внутри себя, делая нас бессмертными, то есть мы будем жить вечно на земле. И перед человечеством стоит важный выбор – выбрать это или отвергнуть. И некоторые люди критикуют, что древесные угли, э, проводят электрический ток, потому что они насыщены влагой. И это становится для них камнем преткновения. И чтобы снять эти камни преткновения, я раз и навсегда хочу показать, что древесные угли проводят электрический ток не потому что у них есть влага, а потому что они активированы. Для активации древесного угля Достаточно нагреть ее до 1200 градусов и более. Это помогает гореть древесным углем древесным без кислорода. Потому что при таком нагреве кислород просто не попадает внутренности древесного угля. И таким образом освобождается валентность древесных углей. И не важно, сухие эти древесные угли или мокрые у них сопротивление будет от двух ом и выше. Итак, начнем. Вот перед нами обычные древесные угли. Но ну, это обычные сухие древесные угли. Вот ничем не отличаются друг от друга. Посмотрите внимательно. Вот. Я, я взял обычный перебор мультиметр цифровой, поставил ее на сопротивление 200 Ом. Так, проверяю сопротивление 0,3 Ом то есть показывает 0. Итак, начинаю проверять древесные угли. Первый уголь показывает сопротивление 2 ОМ. Вот. 2,6 ОМ. Второй уголь. 3 ОМ. Третий уголь. Сопротивление 4 ОМ. Вот сопротивление 5 Ом, 6 Ом, вот, 7 Ом, видите, 13 Ом, вот, 38 Ом, 25 Ом, 190 Ом, сопротивление не показывает. То есть, как мы видим, у этих углей разное сопротивление. Сейчас попробуем измерить сопротивление воды вот проверяем сопротивление воды ничего не показывает ставим сопротивление на 200 мега ом вот 200 миллионов ом смотрим сопротивление показывает 1 и 2 мега -ома. Вот сопротивление показывает, вот сейчас еще уменьшим, вот 200, 200 кило -ом. То есть по сравнению с древесными углями эта вода как бы ничего не будет менять. Вот, налили воды. Теперь эти древесные угли у нас мокрые. Проверяем. Ничего не показывает. Видите? Ничего не изменилось. Сейчас проверяем вот эти угли. Вот. 3 Ома. 2 Ома. То есть, первых показаний у него ничего не изменилось теперь меняем состав воды перемешиваем обычную соль так проверяем сопротивление воды ничего не показывает даже после того как мы перемешали сюда Одну чайную ложку соли на 2 килоома тоже ничего не показывает. На 20 килоом тоже ничего не показывает. Вот сопротивление 130 килоом. То есть мы наливаем сюда соленую воду вот в древесные угли и теперь проверяем сопротивление древесных углей вот уголь который ничего не показывал все равно ничего не показывает а древесные угли которые показывали они не поменяли свое сопротивление, вот 3 Ом, вот 7 Ом, 7 Ом, вот. 20 Ом, 8 Ом, 90 Ом, то есть Как видите, то, что древесные угли были сухими или были мокрыми, ничего не меняет. И, и, и даже после того, как они были перемешаны соленой водой, тоже ничего не изменилось. Таким образом, как вы видите, тому, что говорят люди, нет правды. Потому что древесные угли, они как показывают сопротивление 9 Ом для замыкания, они так и будут показывать, если даже они сухие или даже мокрые. Спасибо за внимание.